Ну вот что это так и не придумают, они а, палки Ну как такое можно вообще выпустить в игру? Кого мы стреляем вообще? Нифига себе, они еще ответку дают. А можно мне второе оружие взять? Оно как-то посильнее, что ли? Ой-ой-ой, подожди. Подожди, я пойму, как... Второе оружие-то менять, -то двигайся это чё за порноклуб клуб такое а? ладно бы еще был мужик но вот этот это эльф и непонятно что и полуголый еще Нифига. Я бессмертный, походу. У меня там жизни полно. Походу не попадаю. Это нужно было назвать снайпер-операция XXX. или снайпер порная операция. А где-то снайпер, я вообще не понимаю. Чего называется игра снайпер? Малки-палки. Я, за... я зашел сюда. Су... -а -а -а -а -а! Сюда только чисто паров летит, и... Ничего я не хочу делать с этой игрой. Что за хрень? Как они придумали такое, а? Ты посмотри, вот стадо. А, вообще не знаю что сказать про эту игру я как бы, не хотел делать обзор но вот, что-то получилось в общем получилось то что получилось вот собственно говоря... что за мутатень в симе а не знаю ну смотри, на батл рояль смахивает, как бы, не знаю, разработчик Джика Сима, наверное. Объя <свист> а, я бессмертный, а вот вообще эльф бессмертный. <свист> да еще и с голой задницы. <свист> Но я об этом уже говорил, наверное, что с голой задницы. Неужели я сдох? самая идеальная да и мы знаем уже как менять. нифига себе у меня, у меня что есть дубинка есть а зачем еще один калаш мне елки палки я вообще не понимаю ну как то короче мы поучаствовали в порнофильме ребят только что вон короче что нужно сделать не забыть вписаться прожать лайк не знаю дизлайк пофиг кучок главное принять участие написать комментарии что вы думаете по этому поводу вот я даже не знаю вот как можно такие игры создавать и для кого они созданы Я понимаю, что любят люди шутеры. Ну, вот этот порно шутер как бы, я не знаю. Бегущий полу полуголый эльф. Раком нагибающий ботов. 35 штук мне нужно убить, я даже не знаю, как мне это сделать 5 я только убил В общем, а называется она, ну, все лишь, ничего Снайпер операция Z Разброс у, блядь, не знаю, как у танка, елки-палки Это, по-моему, калаш, или что это вообще? да причем здесь операция Z это елки-палки э, скорость, скорость дамажит, смотри, смотри да елки-палки давай уже его убей а. сколько ему патронов-то надо всадить или через это не пробивает елки-палки Ну, это вообще и кровь, и все. И кровь порно, и все-то такое. В общем, я не знаю, даже стоит ли продолжать что-то. В общем, вы поняли. Это не такое. На этом у меня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Наверно, больше сказать-то нечего, как бы, Ну что сказать? Полетели, полетели, полетели, полетели, полетели, полетели. Ёгипаки, а вот, друзья, необходимо мне.